Всех приветствую друзья нахожусь в одной из деревней тульской области в одной из умирающих деревней и на самом деле как я почитал информацию по россии это большая проблема потому что очень много домов брошенных домов которые просто разрушаются которые оказались никому не нужны и сейчас один из таких домов я вам покажу потому что для меня это было достаточно необычно я был удивлен такому Сечению обстоятельств То есть я как бы знал, что такое существует Но когда видишь это все вживую Немножко совсем другой эффект Поэтому давайте посмотрим Итак, друзья, вот один из таких домов Дом был в принципе неплохой Достаточно основательный Виден кирпичный фундамент Какая-то Была на окнах резьба Давайте же посмотрим Внутри Вид, конечно Удручающий Это у нас была По всей видимости Кухня Имеется Разделочный стол Достаточно толстая доска Имеются какие-то Кухонные инструменты. Крыша, как вы можете видеть, уже прогнила и покосилась. Сундук. Явно были здесь какие-то, видимо, припасы. Кирпичная кладка. Обвалилась. Видимо, тоже был какой-то стол. Окна повыбивали. Давайте пройдем в комнату. В комнате были обои. Весьма грустная картина, конечно, нам предстает. Здесь, по всей видимости, была русская печь. То есть дом явно был печной. Как вы можете даже увидеть, кирпичи основательные и... Жаростойкие. То есть здесь явно была печь. Кто-то ее развалил. Были газеты на стенах. Вход на крышу. Но на крышу мы не пойдем. Давайте пройдем в комнату. Вот газета. Судя... По надписям на газетах имеется новости про олимпиаду то есть в 80-х годах этот дом еще был вполне жилой только был сделан ремонт пол был деревянный окна естественно выбиты кровать люди оставили кровать да, вот кухонные шкафы. Ничего не осталось. Даже еще немного плитка осталось на стене. Вот такое печальное зрелище. Вот так он выглядит снаружи. Там чердак. Ну, на чердак я уже забираться не стал. Это небезопасно. И видно, что к дому относились с любовью, ценили. Посмотрите. Была даже обшивка внешняя, своеобразная. Плетенка. То есть за домом ухаживали? Так или иначе. Здесь, наверное, было подобие огорода. Какой-то сарайчик. Но внутрь мы уже не будем заходить. Труба осталась, да. Дом был печной. Вот можно посмотреть вблизи. кстати я читал, что также вот это вот дерево старое, особенно дома которые сделаны из срубов из цельных очень ценится среди дизайнеров и есть даже специальные бригады, которые приезжают и разбирают подобные деревянные дома и потом это дерево уже состаренное естественным образом продают а здесь можно увидеть остатки забора то есть был забор была изгородь сам домик и на самом деле это очень грустное и печальное зрелище потому что почитав информацию в интернете я понял что таких домов очень много и деревень очень много по сути любой желающий может приехать в какую-то умирающую деревню взять любой дом более-менее нормальный и продолжать там жить взять там землю просто это особо никому не нужно как я уже говорил причин бывает две то есть люди либо уезжают им просто некому этот дом продать либо собственник умирает, а наследникам это оказывается абсолютно не нужно. Как правило, все ценное изымается. Есть, я так понимаю, специальные люди, которые на этом специализируются. Такие дела.